Казанский федеральный университет был создан на базе семи вузов Республики Татарстан в 2010 году. Численность университета увеличилась в пять раз. Одним из приоритетов развития Казанский федеральный университет выбрал биомедицину. Собственно, поэтому и был создан Институт фундаментальной медицины и биологии на базе уже существующего биологического факультета. Участие Казанского федерального университета в программе повышения конкурентоспособности вузов ТОП-5-100 определило более сфокусированное направление развития биомедицины – стратегическую академическую единицу СМП «Трансляционная медицины. В основе всех решений в трансляционной Трансляционной СМП медицины лежит человек и его здоровье. Востребованность обществом новых медицинских технологий обозначила основной вектор развития современной медицинской науки, который определен как «трансляционная медицина». Главный тренд трансляционной медицины предполагает ускоренное внедрение научных открытий и новые методы диагностики, лечения и реабилитации конкретного пациента, что четко укладывается в концепцию 4 p медицины В центре концепции персонифицированная медицина, то есть индивидуальный подход, персональный каждому больному. Лечить не болезнь, а больного – вот девиз, который в данном случае руководствуются ученые. Профилактический подход в медицине, профилактика возможных заболеваний. Как следствие профилактики можно рассматривать прогностический подход, суть которого в прогнозировании развития заболевания. Четвертое П. Просипативный подход. Когда сам пациент принимает участие в процессе лечения в качестве объекта постоянного мониторинга состояния организма за счет использования различных датчиков и электронных устройств, то есть результат эпохи цифровизации. Ученые КФУ предлагают дополнить концепцию 4П еще тремя необходимыми средствами реализации трансляционной персонализированной медицины. Медициной обеспечивающей, провайдинг, подготовка новых кадров для здравоохранения за счет трансдисциплинарного медицинского образования. упреждающий, прием междисциплинарные исследования на дальний горизонт. И точку ухода за пациентом, point of care, которая предполагает эволюцию соприкосновения больного с медициной не только в больнице, но и за ее пределами. При этом Казанский федеральный университет – единственный среди вузов России, имеющий крупнейшую клинику почти на тысячу койко-мест. Это университетская многопрофильная высокотехнологичная клиника, где отрабатываются медицинские и образовательные технологии, непосредственно внедряемые в диагностику и лечение. Проект воплощается в жизнь за счет развитой научной и образовательной инфраструктуры КФУ в области трансляционной медицины, которая включает университетскую клинику, 4 центра превосходства, три центра коллективного пользования, НОЦ-фармацевтики, обучающий симуляционный центр, ставший прототипом для таких же центров не только в России, но и в Японии, Центр клинических исследований и вовлеченность в этот проект практически всех факультетов КФУ. инфраструктура, материально-технические ресурсы и накопленный в ходе реализации дорожной карты повышения конкурентоспособности человеческий капитал позволяют Казанскому федеральному университету реализовывать планы стратегической академической единицы 7П трансляционной медицины и выйти в лидеры мировой науки. Мы собрались в Казанском федеральном университете. Большой это такой серьезный образовательный комплекс. Я вот сегодня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 старинные 1800 какой? 1804 год и 2010 год, когда к нему были присоединены несколько площадок и когда институт, университет теперь уже получил, получил новое дыхание.